Кто там? Вы еще землянины там спите? Мы вам план составили. Ой, дедушка, уходи. Мы еще спим. Еще пять минут прошло. Как вы так успели план составить? Но мы быстрые. Вы думаете одну минуту, а мы за секунду вашу минуту осваиваем. Понимаешь, да? Ой, да, очень понимаю. Но мы так не спим. Вот поэтому вы спите 9 часов, а мы за один час управляемся. Ладно, мы еще в 9 часов будем спать. Ладно, пошли, брат. Да. А пока не спят. Видите окна? Они неправильно прикручены. Вот у нас они прикручены задом наперёд. Это они так считают дураки. чтобы открывалось с улицы, это правильно. Приходит сосед и открывает те окна. Пока сосед не пришел, не открыто окно, закрыто. Надо помогать. Не ты открываешь окна, а он. И, и занавески надо на улицу вешать. Что за дураки такие? Так, вот выкручиваем так, а что у них тут такая? Закончик такой. Наверное, чтобы острее летела ракета. Так, хорошая машинка. Она под землю сканирует, и мы увидим хорошо. Так, раскопайте эту ракету и спирите этот конейчик. Да, чтобы он не острым был, очень тупым. И давайте его вообще сдвинем. Так, давайте, вот, раскапываем. Вот, теперь давайте сдвигайте. Он такой острый прямой. Теперь мы его закруглим и немножко направим, чтобы ракета, если летела, то она крутилась в воздухе. А им очень будет классно летать. Вот, закруглили. Так, но эти земляне, наверное, не простят нам, если мы так ракету оставим. Они же любят все прямо, когда стоит. Переверните ракету прямо, чтобы она была красивой и прямой. Вот, остановить ее. Но когда полетят, они вспомнят нас, как она будет вращаться. Так, закапывайте эти дырки в земле. Так. Что у вас вам, там творится? Мы спать легли. Почему мы сразу наши кровати на пол упали? Что это такое? А, мы вам поставили э, ракету прямо. Спасибо. Ой, а что это с нашими, нашими окнами? Что это такое? А теперь будут ну, друзья вам открывать окна и заходить, если что-то надо взять. По-соседски закрывайте тюль, если надо что-то взять незаметно. Ой, спасибо. Но зачем, если вы захотите украсть? Как мы защитимся от вас? Вот именно, не надо защищаться от нас. Мы же друзья, надо делиться вещами. Пусть так останется. Ну вы даете. А что с нашим концом и ракеты? Он будет намного лучше летать. Поверь, брат. Спасибо. Вы такие добрые. Мы очень добрые. Поверь. Ты улетишь с приключениями отсюда. Расскажешь, как тут хорошо. Да, пойду к Сдримулину. Всего лишь 30 минут прошло. Да, всего лишь. Пошлите дальше. Эти... Мы бы уже выспаться успели. А вот, говорит, всего лишь 30 минут дает. Так, смотрим. О, у него тут много кнопочек. У нас когда-то тоже, когда мы были пер первобытными, такое было. Здесь так легко разбираться в этой ракете. Так, давайте этот болтик открутим. Так, этот. О, отлетела эта запчасть. Она не, не нужна. Не по фэншу она стоит. Правда, ребята? Да. Хлоп-хлоп. Так, а это детальку так. Плюс-минусом путаем. Так, здесь. Так. О, лампочки. Управлятор за лампочек. Открутим его. Так, механизм. О, тут топливо. Давайте наше топливо из волчьей ягоды зальем. Будет красиво ракет летать со свистом. Вспомнят они нас. Так, заливайте. Вот, очень хорошо. Теперь закручиваем, чтобы они ничего не заметили. Но я думаю, хозяин нам спасибо скажет. Мы такое хорошее дело для него сделали. Он будет нас долго помнить. Ох, а давайте мы ему кактусы подарим. Это ж такое супер растение. Утром встаешь, такой кайф. Так он колет. Ну давайте, как он встанет, всю, все, весь пол кактусами заставим. Давайте. И еще давайте накачаем волчьи ягоды в кактус. А вдруг поесть захочет мальчик? Не, не будет вкусно без волчьи ягоды кактус кушать. Да, они вино делают из кактуса. Вот и пусть с помощью волчьи ягоды поедят. У них тут бутербротики. Давайте туда залив немножко волчьи ягоды. В чаек волчьи ягоду. О, у них даже есть маленький таз для воды. Они тут воду заливают, пьют ее. Давайте волчью ягоду накачиваем. И поганок немножко. Сок поганки. Вот. Теперь они нас долго будут помнить. Мы ж такие молодцы. Ладно, пойдемте, пока они нас не застукали. Пусть они спят, они ж такие соня. Всего лишь один час прошел, мы бы уже выспались и сказали доброе утро, а эти спать будут. Ладно, пошлите. План составлен, мы можем заниматься своими делами. Пошлите, да, хлоп, хлоп, хлоп, хлоп.